Hello dear friends, как ваши дела? Готовы сегодня получить новую порцию по-английскому? В сегодняшнем видео мы с вами разберем интересные фразы из видео канала TED Кстати, на нашем канале собрано много других видео с разбором лекций TED Клипов, сериалов, ссылки на плейлисты оставлю в описании Меня зовут Юля, и вы смотрите канал Puzzle English Let's get started! Если вы вдруг в первый раз слышите про TED, то кратко вам расскажу, что же это за зверь такой Это фонд, который ежегодно проводит конференции и выпускает видео, в котором спикеры делятся последними идеями, исследованиями и полезными лайфхаками Сегодня разберем небольшую лекцию от Fasunde Duckett про отношения с деньгами my bank account not align with my dream запоминаем фразу Do not align", что можно перевести как не согласуется не совпадает или не соответствует переведем пример my choice does not align with my family's opinion". мой выбор не совпадает с мнением моей семьи поделитесь в комментариях совпадают ли ваши мечты с кем-то еще <laughs> и банковским счетом а пока едем дальше We know that 46% of all Americans would struggle coming up with 400 in the event of an emergency Фразовый глагол come up with означает придумать, прийти к идее или достать что-то. Особенно, когда речь идет о деньгах. А фраза struggle coming up with означает с трудом придумать или найти. Приведем пример. I struggle coming up with new ideas for my Instagram posts. Мне с трудом дается придумать новые идеи для моих постов в Instagram. I don't want anyone to know that I am very insecure with money. I don't want anyone to know that I am super stressed out. So now let's change the narrative. Запоминаем полезные конструкции. Если хотите поделиться своими переживаниями о том, что не хотите, чтобы другие люди что-то узнали о вас, используйте фразу I don't want anyone to know that. I don't want anyone to know that I'm very shy. Я не хочу, чтобы кто-то знал, что я очень стеснительная. Слово the narrative означает последовательный рассказ о каких-то событиях, которые связаны между собой. Кстати, для тренировки восприятия слов на слух у Puzzle English есть тренажер видеопазлы. Смотрите выпуски TED и собирайте предложения. С их помощью вы научитесь воспринимать живую речь на слух. Достаточно двух тренировок по 10 минут в неделю, чтобы уже через месяц ощутить результат. Попробуйте бесплатно. Все подробности в описании. when it comes to money. Фраза when it comes to переводится когда речь идет о или Что касается. Ее удобно использовать, чтобы ввести новую тему разговора. Например, when it comes to dancing, he's the best I know". Что касается танцев, он лучший танцор, которого я знаю. Nothing should be off -limits. Слово off-limits означает запрещенный, закрытый для посещения. Если хотите четко обозначить свои границы, то добавьте предложение off limits. is Никому нельзя заходить в мою комнату. But then we start to take как сказать о том, что вы уже активно собираетесь что-то делать, принять меры? Используйте фразу to take action. I have to take action as soon as I can. Я должна принять меры как можно раньше. Money. Is not all, all. А как бы вы перевели фразу Самое важное? Первое, что приходит в голову, это the most important. Да, это правильный перевод. Но если вы хотите разнообразить свою речь, замените на end all be all. all, be all. Оценки в университете это не самое важное. It's the mechanism to accomplish your goals are. Accomplish – это синоним слова achieve, что означает добиться чего-то Разница между ними небольшая Achieve – это достигать цели или успеха, часто через большие усилия и труд А accomplish – это успешно выполнить задачу или работу I'm going to accomplish my work tomorrow Я закончу свою работу завтра If you're saving for that rainy day fund, it will include short-term goals And it will include long-term goals если вы думали, что черный день переводится как black day, то англичане снова вас удивят, потому что черный день это rainy day. understanding basic Фраза have the ability означает есть ли у меня возможности или хватает ли у меня возможности. Do I have the ability to create a new design for my house? Was у меня возможности разработать новый дизайн для своего дома? It's also important to know that your self-worth is not determined by your net worth. This is something that we can do better about. You celebrate your wins and when you make that misstep, no judgment, no shame, just get back at it. Запоминаем фразы yourself worth – ваша ценность, а net worth – это достаток или собственный капитал. Ведущая также использовала слово misstep – ошибка, синоним mistake. Если вы уже устали от фразы just do it, замените just get back at it, а вы? Согласны с последней мыслью Фасунда Дакет? Поделитесь в комментариях вашими мыслями на этот счет и попробуйте использовать фразы и слова сегодняшнего разбора. С вами была Юля и это канал Puzzle English. Увидимся в следующем видео.